Подпишись на мой канал и узнаешь бизнес-секреты. Неделю назад я была участником сурового питерского СММ 2017 года и получила вот такой сертификат, как участник этого мероприятия. Почему я решила принять участие в этой конференции? Если вы за мной наблюдаете, то знаете, что я занимаюсь уже плотно год продвижением бизнеса или бренда через интернет. И поэтому тема SMM меня, естественно, очень интересует, волнует, и я пытаюсь во всех источниках как можно больше узнать фишек о том, как правильно, эффективно продвигаться в интернете. И чем меня покорила эта конференция? Во-первых, организацией. Организация вообще в Питере такого мероприятия, наверное, на оценку не просто 5 с плюсом, а гораздо выше. Потому что это мероприятие собрало тысячи офлайн-участников в гостинице «Прибалтийская», в трех огромных залах, где каждый день выступало по шесть спикеров. Итого ежедневно 18 спикеров. И так два дня 36 спикеров на различные темы. И вот эти темы были все прописаны вот в таком блокнотике. И каждый участник э, Питерского СММ мог выбрать ту тему, которая его интересует и переходить из зала в зал. До того, как вы попадаете в зал, были созданы очень интересные креативные зоны. И я сделала, естественно, будучи вживую на питерском СММ, а не на онлайн-трансляциях, небольшие зарисовки о том, что происходило. Во второй день я сделала небольшие видеоролики, съемочки, которые я сейчас вам представлю. Здравствуйте, люди интернета. Я на снова с вами снимаю, а тут я смотрю, Итак, начинается второй день сырого питерского СМА. Все готовятся. Пятый родной тоже готовится. Сейчас мы посмотрим, какие креативные записи сделали участники на первый день. Очень креативненько подошли устроители этого мероприятия для того, чтобы организовать зоны творчества. Креативно все видите, сколько там Петров первых стоит. И все они готовы с вами столкнуться. Мне хотелось бы спросить у участников Питерского СММ, насколько им понравились выступления первого дня. Вот сейчас я подойду к тому, что они создали первый день, и покажу вам это. Итак, Начинаем второй день. Каждый из присутствующих на питерском СММ может оставить о себе сообщение. И возможно, что найдутся и работодатели, и заинтересованные клиенты, и обратятся. В битерском СММ есть несколько организаций, которые представляют свои продукты. Вот сейчас мы спросим, что же это за продукт и для чего он нужен. Вы знаете, что такое Битрикс 24 Управление сайтами и интернет-магазинами. Смотрим. Юшка, коротенько, можете рассказать о вашем продукте? А, смотрите, я расскажу скорее о Bitrix24 в сером стеме, так как в рамках мероприятия она более актуальна. А, в общем, Bitrix24 это особая среда взаимодействия как сотрудников внутри компании, так и в принципе с входящим потоком клиентов, так как позволяет не только, допустим, настраивать автоматизированные воронки продаж перехода льда в стадию сделки, отслеживание конверсии перехода с каждой стадии, но ну, и, в принципе, постановка много разветвляющихся задач внутри компании, отслеживание исполнителей, допустим, времени исполнения задач, в общем-то, результата задач, позволяет также контролировать распорядок дня своих сотрудников компании. То есть, в принципе, это... Тайм-менеджмент руля, да? В том числе... Ну, то есть вы видите буквально все, как происходит у вас в компании, исполняются задачи, э, как происходит общение с клиентами, допустим, сотрудниками отдела продаж, также можно финансовые показатели рассчитывать, да, ну, соответственно, прибыль вычислять, от, буквально там, вот, воронку продаж. Это 1С, да? Нет, это битрикс24 CRM-система. А, CRM-система, ага. Просто тут 1С написано. 1 Битрикс, да. Смотри, здесь два продукта. Битрикс 24, серебра стема А 1С Битрикс это 7 то есть система управления сайтом. Именно. Ага, понятно. И как вас зовут? Алина меня зовут. Очень приятно. Спасибо, Алина. Да. Конечно, показать масштабность этого мероприятия в рамках э, вот этих маленьких э, нарезочек роликов невозможно, на таких мероприятиях, ребята, нужно присутствовать лично, чтобы почувствовать их энергетику, почувствовать вот сплоченность той мысленной, наверное, мысленного сгустка тех знаний, тех умений, которые просто выбрасываются в пространство профессионалами. И те э, батлы, те обсуждения, те э, встречи, те э, какие-то диалоги, которые происходили постоянно в рамках этого мероприятия, они наполняли не только знаниями каждого из присутствующих, но и энергией. Энергией и желанием еще больше узнать, больше внедрять и развиваться именно в этих новых профессиях. Каждый участник, который присутствовал в гостинице «Прибалтийская» на суровом питерском СММе, получает, уже получил все презентации 36 спикеров этого мероприятия. Это бесценная информация, которая у нас в руках. Через месяц мы получим все онлайн-трансляции, которые проходили в рамках этого мероприятия. Поэтому, если у вас есть интерес к тому, что происходило подробно на суровом питерском СММ, обращайтесь. Все ссылочки есть под этим видео. Кстати, ВКонтакте есть прямые включения трансляций именно с этого мероприятия, пусть они не очень качественные, Пусть они небольшие, но они дают понять масштабность этого мероприятия. Я вам очень рекомендую прокрутить ленту и посмотреть. Но если у вас есть интерес, то запишитесь на консультацию, приходите. И я обязательно вам расскажу, помогу по тому вопросу, который вас заинтересует. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока! И не забудьте подписаться на мой канал. До новых встреч!